Те, кто знает, о чем идет речь, Похоже на тех, кто спит. Я раньше думал, что важно, в чем суть, Но я понял, что важнее мой вид. И есть время раскидывать сеть, И время на цыпочках вброд. Время петь, И время учиться смотреть как движется лед ты ляжешь спать Мудрый, как слон, проснешься всемогущий, как Бог. Чуть-чуть с похмелья и немного влюблён, Но, как странно, бел потолок. Зачем кидаться голым к окну? Вот твой шанс, чтобы выйти на взлет. Спустив сортир фотографий всех, кто не понял, Как Вижется лед. Моя любовь купит сахар и чай, И мы откроем свой дом. И к нам придет кто-то такой же, как мы, Чтобы вместе не помнить о том, Что нет времени. Кроме сейчас, и нет движения, кроме вперед. И мы сдынем стаканы плотней, чувствуя краем зрачка, как движется лед.